Привет всем! Сегодня я надумал поиграть в Stalker, но что-то пошло не так, и вот я здесь, в зла, за зоопарке, ну или доте 2. Гениальное вступление окончено, и я хочу представить вашему вниманию, как я первый раз калибровался в доте. Сейчас, только ознакомлю вас с циферками. Игру у меня 750, играю с 2021 года, 100 часов отыграл еще давно, но все хотел оставить для видео свои первые игры в рейтинге. Как видите, дождался. Чтобы разбавить мой АФК-фит... И бац бац бац бац бац бац бац бац. И я буду я смотреть не по чуть-чуть тебе -чуть, ошибался. Я никогда не ошибаюсь. Я никогда не ошибаюсь. Ну и комментики, естественно. И последнее. Я не профи в этой игре, поэтому когда буду анализировать свои ошибки, я буду также допускать ошибки. Так называемые ошибки в квадрате. Приступим. А начал я играть на Виспе. Не игра, а сказка. У меня все лагает, интернет ужасный, так я еще и первый раз на персонаже. Союзники тоже, молясь, подкачали. Я даже не знаю, что сказать. To say. No, пацаны. No. Потому что до сих пор не посмотрел, как на нем играть. И, наверное, никогда не научусь. Потому что не хочу быть прислужником. На линии мы с Теником жестко получили по мордасам от земели и животины. Один фраг, конечно, сделали, но не особо. Это был камбэк. После окончания линии я шалело, начал ходить по линиям и понемногу вартить. Вообще, я сколько раз уже для себя прописывал, если не знаешь, что делать, стакай, сплить или ставь варты. В общем, из всего записанного... Я, как уже сказал, только вардил и пытался присосаться к кому-нибудь, чтобы он быстрее фармил. Но это было так скучно, тебе на виспе буквально нужно ходить за своим керри. А так как керри, как я убедился, у меня не очень, я начал искать кого-то, кто сможет высадить игру. свой не очень подошел на эту роль, а вот Муэрта уже что-то могла. Но она просто в соло пыталась перебить всю команду, что ей, естественно, не удалось. Какой вывод можно мне сделать для себя? Плохо отыграл, нужен опыт и следовать своим правилам, когда не знаю, что делать. Ну и не ходить вот так. Next игра была на NC. И там просто была... <сёк> Но я вам ее не покажу не потому, что вредная. Потому что у меня... пики до 30. Не было. На самом деле у меня реплей не загружался. Спустя пару дней поисков оказалось, что после любых, даже самых маленьких патчей, в доке не загружаются реплей. Но не расстраивайтесь, я так и записал следующие игры. Правда, после НЧ у меня была еще игра на БХ, но там смотреть не на что, мы ее выиграли и все. Я, честно говоря, не помню, что там было, хотя думаю, она была интересной. А вот с Акса я начал записывать в лаве. Стадия лейнинга была нормальной, нас с четверкой ОД давили в начале. Нас с четверкой ОД давили в начале... Ну да, тяжело жить, когда на пятой минуте по фану пробуешь тавер лицом без ВГ. Но потом с ВГ мы пояснили за шмот собаке и дизрику. Однако торжество длилось недолго, и после ухода моей опоры и надежды в лесок, я начал молясь подфиживать, пытаясь пофармить во вражеском маленьком лесу, дабы не забирать у коров фарм. Я вот сижу, мотаю запись, и после каждого мотка я либо вылезаю из таверны, либо отдыхаю в ней. Пока я сидел в таверне, разнулся С.Ф. Но это С.Ф. ему можно Ведь все кто? Правильно, вонючие фидеры Ладно, ладно, это шутка И сразу, когда он начал ныть, Алхим с цемкой пару киллов сделали Моя цель в этой игре была влететь в центр файта как волк, как тигру И дать колу Кол-то я давал, но быстро откисал после этого Короче, тут команда в соло, а я... Я это я Нет, С.Ф. Команда, не ты Next игра была на Рубене пятерке. Я его по кайфу взял. На линии мы смартфон получили по щам. И оказалось, что мы не одни такие. Да и счет оставлял желать лучшего. Слились мы за 30 минут. Проблесками радости в этой игре были моменты, когда мы делали пару киллов. И появлялось ощущение, что не все так плохо, и мы что-то можем. Ну и конечно, месть за все страдания. Подытожить игру на Рубе не могу так, не соблюдал позиционку, на стадии ленинга мы с морфом были на подкрадулях и сидели в кустах, дальше занимался тоже какой-то ересью и вместо того, чтобы продавить топ, сейвил Марфа и бился с имбирем и котлом, а когда я включился и пошел в топ, там уже враги подошли со всех лайнов и тимфайт не задался, скорее всего нам надо было как-то поймать одного героя и задоубить, что мы и пытались сделать, но не учли, что у них пик мега мобильный, Короче луз и настроение после него можно характеризовать именно так. Надо забивать, типа. катки не идут. Следующая катка у меня была на гуле, я очень хотел затестить билд через Агоним, но как всегда не получилось и я стал четверкой. Я преб... пока полизусил лес и все равно собрал относительно обычную сборку, фазы, медаз, дизоль, баша. Но оказалось, что не один я такой умный и умею автотачить крипсов, пока мне команда спейсит. из лесу вышла водичка, которую я не перебивал даже с баширком. Ну и в ластфайте мы разделились на два лагеря, и вместо фокуса одних героев мы слили. Итог этой игры не игры и... Next. Следующая игра была на без бесте Она, то есть игра, держалась на плечах Атланта Темпларки. И мы ее вначале даже выигрывали, но потом все пошло по наклонной. Во-первых, по моему субъективному мнению, Урса лучше контрпик животного. Во-вторых, Урса неплохо играл. В-третьих, я не нажимал трэмбл при влете противников. И на меня пили Ларк с темпларкой, чтобы я нажал его. Хотя я, честно, не недоумевал зачем. Но сейчас подумав, над относимым уроном понял зачем. В-четвертых, оказывается, никто не качает про на линии. Но я оказался особенным. В пятых, билдить надо было не Сэндшкаю, а возвратку Агоним. Ну или хотя бы просто Агоним на включение пассивы Урса и Акса. Ну еще желательно блин В общем, такая аналитика не глубокая и поверхностная. Ну, какая есть. В предпоследней игре я, ну, очень хотел пикнуть дровку. Как вы заметили, я немножечко по кайфу играю. Сейчас поиграем. Периодически тем самым в руине игры. Но-но-но. No, no, no. Я это делаю не часто, а раз в Игр 10-20, а в остальных случаях Играю нормально, в смысле с персонажами Подходящими на роль, ну так вот, против меня Был Акс с блинком, АМ, ну и Шейкер на закуску с блинком, а у нас Из Ренджей еще и Тинкер, ну и частично Из-за того, что я пикнул в Тройку дровку, мы слили, у нас просто не было Инициации, в какой-то момент я даже подумал Что мы победим, когда мы сделали пару килов и пошли пушить, но организовать народ Что-то все вместе делать, очень непросто И я с этой задачей не справился Впрочем, как и задачи фармить, после этой игры. Я был заряжен на инициацию, потому что я не мог дальше смотреть, как мои союзники стоят и внут разные места в ожидании, кто же первый нападет. Поэтому я пикнул в ластецкой игре Легу. Ну или предластецкой, потому что 10 игра была на Рубейне. Не суть важно. На линии у меня был путь, симулятор рыбалки. Но я все равно умудрился слить преимущество. Стоя на лайне и пытаюсь соло спушить вышку. Было и стало. Я вообще добрый парень. Вот Сэмка поделился уроном, вот с Марс. Развел на все богаты. Вот еще раз с ЦМкой. Развел на все могут. Но главное, что я не боюсь, и у меня нет страха. Я не завишу от циферок. Главное, это победа. Любой ценой. Все для команды. Все для победы. Хотя кнопки тоже было бы неплохо прожимать. И в конце концов, жесткий мувик по-деревски сделать. Когда я все-таки додумался нажать все кнопки, и меня даже похвалили за влет. Правда, я не отснял этот футаж, так что довольствуйтесь устным освидетельствованием. Я сейчас сижу, и мне так лень еще Рубена разбирать. Поэтому скажу так. Откалибровался я на страже третьего. Спустя недели три я не сильно опустился, по рейтингу, так что это может даже почти мой рейтинг. Все, на этом видео заканчивается и я пойду. Пока. Я прям рад за команду строя.